Виталий, приветствую тебя. Очередная неделя, соответственно, снова. Ее в ее начале обсуждаем перспективы тех инструментов, за которыми мы продолжаем следить уже не первый месяц. Делается акцент вот, из последних наших ставок на индекс доллара, на европейскую валюту. Ты очень часто еще комментируешь ситуацию на рынке криптовалют, за что тебе отдельно. Большое спасибо, потому что этот рынок сейчас, конечно же, своей... Зарождающейся, скажем так, волатильности начинает снова притягивать все больше и больше внимания. Всех интересует, конечно же, вопрос: что же будет вот после вот этой двадцатки, на которой торгуется биткоин. Видим ли мы новые космические уровни, бывалые высоты, либо все-таки будет еще заход вниз, который прогнозировали, кстати, очень многие инвестибанки в расчете на то, что если обвалится американский фондовый рынок, он потащит свой рынок криптовалют. Сегодня, опять же, я предлагаю вернуться к отдельным инструментам, которые мы комментировали с тобой в прошлый раз. Начнем традиционно с меня и пару слов буквально про фундаментальный фон. Сразу хочу отметить, что эта неделя и следующая будут крайне интересными для рынков, потому что мы все ближе к заседанию Федрезерва. Напомню, что 21 сентября американский регулятор проведет свое сентябрьское заседание и, разумеется всех будет интересовать, какое решение фактически примет ФРС. Насколько он повысит процентную ставку, я думаю, что никто не сомневается в том, что это повышение все-таки будет. 50 базисных пунктов либо 75. От этого зависит дальнейший интерес и спрос на американские облигации, впоследствии на курс доллара. А то, что будет происходить с долларом, конечно же, приведет к движению и все инструменты рынка Capital Force. Давай, демонстрация экрана. У меня как раз сейчас открыт индекс доллара. Пошла уже демонстрация? Да. Конечно, а это сегодня ликуют продавцы, потому что активные распродажи в первые торговые э, сутки опять же этой недели. Э, уже и по сути к европейской сессии э, опираемся. 108, 10. Я думаю, что прям уже совсем скоро будем тестировать 108 пунктов. И до продлится это падение? Хороший вопрос. Я очень рассчитываю на то, что все-таки индекс доллара также быстро выкупят в самое ближайшее время. Ну вот максимум это возможно. Торговая сессия вторника, то есть завтрашний день, когда выйдет отчет по инфляции. Инфляция – это основной ориентир для американского регулятора в принятии решений по процентной ставке. Я сторонник того, что Федрезерв будет действовать жестко. ФРС третий раз подряд повысит на 75 базисных пунктов. Но завтра хотелось бы увидеть хотя бы роста базового показателя инфляции, который не учитывает влатильные цены на удовольственные товары и энергоносители, потому что чем выше будет базовая инфляция, тем больше будет возможности у американского регулятора, комментируя свое решение по процентной ставки, сослаться на остающуюся актуальную угрозу высоких значений потребительских процентов. И я по этой причине буду прямо с нетерпением ждать выхода завтрашнего релиза, собственно, как и всем, если, друзья, вы еще не открывали сделки по индексу доллара, то есть ранее не шартили, не покупали, и если прямо вам сейчас интересно, чешите, хочется создать этот актив, я рекомендую посмотреть на уровень 107,5, уровень поддержки по индексу доллара. Если, соответственно, его протестируем, можно будет покупать с топом на отметке 107 и ждать уже возвращения индекса доллара выше Стадии сети пунктов И на достижение этой цели заранее, в качестве моих субъективных ожиданий, я отвожу как раз в ближайшие две недели. Это первый, первая волна, на мой взгляд, покупок может последовать после завтрашнего отчетку по инфляции и уже окончательно поближе к заседанию американского регулятора, либо по факту самого решения 21 сентября. То есть фактически вот эти вот две недели. Так, что касается других финансовых Инструментов, разумеется, на фоне снижения индекса доллара европейская валюта сейчас растет. Я раньше давал рекомендацию зашарпить перед решением Европейского центрального банка, перед заседанием ЕЦБ, евро с уровня 0,99. В моменте там профит был около 40 пунктов, но я, честно говоря, не стал переводить при убыток, держал эту сделку, она в итоге закрыта после плосы 0,9960. Я к того, что евро будет... Вряд ли будет сильно расти дальше, потому что как ни крути, но энергетический кризис он никуда не делся, и на мой взгляд в ближайшие недели он станет еще более выраженным. Поэтому рекомендую дождаться возвращения пары евро-доллар в диапазон 0, точнее 10120 Это как раз вот зоны, которые выделены оранжевым цветом. Ну, можно поставить, скажем так, забросить отложку sell стоп с уровня 1.01.20, при этом стоп-лосс 1.01.80, и ждем уже движения пары евро-доллар ниже паритета. Прогноз тот же самый, что и в ситуации с индексом американской валюты. Там я жду поддержки, соответственно, как только индекс доллара начнет активно расти, такое же давление будет оказано на главный валютный риск. Доллар канадец 1.29.93, здесь была сделка по покупке канадского доллара, соответственно, продажа пары доллар-канадец с уровня 1.31. Сейчас котировки, как я уже отметил, как вы видите, в районе 1.30. Я думаю, что можно еще поддержать для тех, кто в коротких позициях до уровня 1.29. Те, кто не закрывался, может быть, уже стоит фиксировать, потому что... С одной стороны, Банк Канады повысил процентную ставку до 3.25, сейчас процентная ставка в Канаде остается на самых высоких значениях среди всех развитых стран. Но очень сильно разочаровал пятничный отчет по рынку труда, прям крайне неплохие цифры, уровень безработицы с какими-то 4.9 до 5.4%, а занятость за месяц просела на 40 тысяч, Конечно же, на этом фоне, если бы сейчас не было тотального продажи, тотальных продаж доллара, я думаю, что канадский доллар потерял бы. Но, на мой взгляд, сейчас вот эта текущая динамика – это лишь подарок для шартистов, потому что в целом фундаментальный фон не очень-то располагает, к чтобы чтобы тенденция была продолжена и дальше. Короче, я рекомендую все-таки не испытывать удачу, и для тех, кто уже заработал по пунктов, фиксироваться здесь. И еще по поводу золота. 1722 доллара за тройскую унцию, здесь будет рекомендация золото продать с уровня 1730, Отложка лимит. sell limit, стоп-лосс 1740 и take profit 1690. Здесь тоже жесткая монетарная политика, опять же, рост доходности американских облигаций, снижение спроса, последний отчет CFTC показал вот пятничный что спрос продолжает снижаться со стороны институционалов. И я буквально вот сегодня, когда готовился к своему брифингу, просматривал новостные сводки. Очередной отток из золотого, из ПДР, ETF, короче, Gold Shares, отток составил больше 150 миллионов. И этот тренд нисходящий, выводы капитала из золотых фондов, продолжается уже 9 недель подряд. Я думаю, что в конечном счете все это приведет к тому, что золото обновит Прямо многомесячные минимумы, но пока что можно руководствоваться такой скромной целью – это теста поддержки 1690. Виталий, слово тебе. Так, видно рабочие экраны? Да, уже загрузилось все. Да. Итак, всех приветствую. Пройдемся по тем идеям, которые мы обсуждали в прошлый вторник. Напомню, мы встречаемся по понедельникам, да? там был да, технический да. момент, да, что мы не встретились в понедельник. Сейчас расскажу то, что я говорил раньше, я дам свое видение дальше. По твоим скажем, высказываниям на сегодня чуть-чуть не согла... Скажем, У меня другое мнение да, по рынку. Сейчас как раз покажу. Конечно, есть нюансы, том, что мы с тобой встречаемся там раз в неделю, да, и в течение недели мое мнение может меняться. В принципе, я это все озвучиваю в своих закрытых телеграм-каналах, в открытых телеграм-каналах. В принципе, ссылочки вот как есть под видео, будет, так и вот указано на, текущем, на текущей странице. Да. Напомню, я на прошлой неделе с тобой аналогичный индекс доллара. Видел лонг, евро-доллар-шорт, он работал работал, но в конце, так скажем, недели я, в принципе, там раньше чуть предвидел, что, возможно, будет развиваться коррекция, но, скажем, не стал против сильного тренда зарезать, и уже mm -hmm. только в пятницу, и сегодня я своим, скажем, ученикам писал, что ждет по всем валютным парам ослабление доллара, да, то есть это я уже в пятницу утром написал, и сегодня, то есть, в принципе, как видим, сегодня уже индекс доллара уже свое отработал. Да? То есть он где-то 2-3 часа назад, то есть еще было такое небольшое накопление, в пятничное маленькое, да, под конец дня и все, мы прострелили, и на текущий момент, вот сегодня понедельник, уже, как бы, я думаю, здесь не заработаешь, если, конечно, не будет какого-то аномального движения. Пока у меня мнение по индексу доллара, на его усиление, сколько оно продлится, Время покажет, я не буду называть какие-то цели, да, я по факту буду уже смотреть. Если картинка показывает шорт, я говорю о шорте, если картинка меняется, тогда я только меняю свои, скажем, -то, свое мнение по рынку. Допустим, как было в прошлом месяце, да, вот такая затяжная, затяжная месячная коррекция угу. по индексу доллара. То есть, когда она нарисовала только лонг, мы с тобой вот здесь и покупали где-то в сфере августа. Да, напомню, мы индекс евро-доллар шортили, индекс доллара покупали. Да? То есть, когда картинка будет меняться, я буду менять мнение. Пока за, ро за ослабление индекса доллара. Да? То есть, евро-доллар аналогично лонг. Пока никаких предпосылок технически здесь ниже не на шорт. И вот каких-то уровней тоже продавать. По факту, что покажет инфляция, поменяется картина. То есть, евро уже на текущем покупать не стоит. Но фунт еще не так сильно улетел. Аналогично я вижу рост фунта, он может продлиться достаточно высоко, условно, да. То есть мы сломили вот этот локально нисходящий тренд, который длился там, месяц последний. Да, и фунт можно, в принципе, ну, стекучик, да, покупать. То есть у нас цена 16, где-то 1,1680, плюс-минус, да. Все, что выше... Сегодняшнего минимума я рассматриваю на лонг, цели ну, локальные 17.40, дальше 18.80, да. возможно до конца недели мы туда дойдем. Возможно через какие-то коррекции по факту. Пока покупаем фунт-доллар, дальше можно добавить, ну, что еще не успело, ну, новозеландский доллар. Я утром на ребятам писал, красиво были точки захода, но австралийский доллар аналогично. Помимо фунта, все, все валюты одинаковые. Там уже на выбор, то любит, кто любит любит английский доллар торговать фунт. Но пока фунт такой самый красивый, в формате он еще не успел там ускакать далеко. По сравнению с евро-долларом. Что касается золота. Золото я вижу лонг. С тобой здесь не согласен среднесрочно. Пока я думаю, что у золота есть шанс куда-то... Ну, так прилично уйти наверх. Доллара 50-100. Mm -hmm. Посмотрим, может и больше, может и 200 где-то. Mm -hmm. Здесь есть такой неплохой паттерн Long. То есть мы, получается, сломили ну, в таком процессе, в принципе, сломили локально нисходящий тренд, как и по всем другим валютам. И тестировали его. Здесь неплохой, неплохая модель. Я золото еще раньше начал советовать и сам покупал, и своим ученикам, еще раньше, нежели валюты, потому что здесь что по серебру, что по золоту, э, начали достаточно, вот здесь видно, как раз агрессивно откупать, раз откупили, и второй раз, то есть такие два сигнала на то, что золото, скорее всего, захочет идти в лонг, поэтому золото покупаем С текущих пониже, если будет э, все, что выше минимума четверга, на покупке, да, и стоп лосс соответственно, там по 1700. Конечно, можно их покороче поставить, но за счет волатильности того, что мы выступаем там раз в неделю, такие среднесрочные моменты. Поэтому я золото покупаем, посмотрим, покажет на этой неделе хороший рост и так далее. Ну, серебро аналогично здесь тоже красиво откупали. Оно уже еще раньше золото улетело, поэтому здесь торговых рекомендаций не будет. Что касается прошлых рекомендаций я прошлый вторник давал биткоин-шорт, здесь он неплохо накопил, видно было, что скорее всего он будет идти на продажу, я здесь локально заработал, дальше картинка на следующий день, в среду она сменилась, но биткоин я уже не трогал, здесь его хорошо откупили, видно было, что он скорее всего будет идти на коррекцию наверх, но я в него не лез, потому что здесь не сильная модель была, Вот я конкретно по эфиру мы работали, потому что эфир более красивый, у него здесь такое большое накопление, нет такого сильного даунтренда, как по биткоину, там красиво раз откупили, вот как раз среда, смотрим такой агрессивный, бычий, бычье давление, да, наверх, и неплохо локально он отработался, думаю, что пока по криптовалютам есть шансы для дальнейшего роста, пока Пока вот этот сценарий шарта, как мы обсуждали в прошлый раз, он отменяется. Конечно, через какую-то коррекцию. Какая здесь коррекция будет? тот же биткоин. Да, здесь может очень сильная коррекция затянуться. Это уже по факту я буду смотреть. Секущие, конечно, покупать нету смысла. Как-то вот так. Да? Потому что рынок, он, скажем, динамичный. Да? Вот сегодня оно одно показывает, через 2-3 дня другое. И это нужно понимать. Что касается фондового рынка, да, то есть на прошлой неделе я был во вторник с тобой медведем, да, я еще советовал, напомню, среднесрочно, они еще актуальны, это шортить э, среднесрочно на перспективе там полгода-год и более акции, такие как Visa и Federal Express, да, они еще в процессе, но локально по свое мнение по S&P 500 я сменил аналогично, э, так как картина она сменилась, получается, 7 сентября. Здесь агрессивно откупили S&P 500. Видно было, что вот этот тренд локальный, он, скорее всего, заканчивается, и мы будем идти на коррекцию наверх. Пока здесь признаки только на лонг, будет рисоваться окончание вот, этого, вот этой коррекции, будем свое мнение менять. Скажем, вот такое. То есть рынок динамичный, он меняется. Еще хотел бы добавить, я там видел, были новости в Амаркетс по поводу, что добавили китайский юань, если не ошибаюсь. Да? Я его пока в терминале не нашел. Достаточно интересная картинка, потому что она будет интересна не только как трейдерам. Вот я сейчас, если будет видно, скажешь, если будет видно картинку по китайскому и я. Так, что мне здесь предлагает бесплатно? Мне не нужно. Видно сейчас график. А сейчас я обновлю, что-то он здесь. давно я не пользовался этим терминалом. То есть в чем заключается а, суть а, и почему интересный Юань. Он добавил салон да, для торговли, если это все правильно. Да? Там, в Телеграме, мне кажется, было сообщение. И интересно, так как. А, есть некоторая большая страна, которая сейчас очень активно перекладывается в юань. Да? Выходит с самой сильной валюты, доллара. И по экономически и политическим причинам перекладывается в юань. И там другие такие очень сильные валюты востока. Здесь перспектива, вот, ну, здесь небольшая, я думаю, коррекция начнется вот, глобально. Вот, если вот так посмотреть на юань. И на перспективы китайской экономики у нее достаточно плачевны. Да? То есть вот, вот эти с ограничением по поводу ковида, у них чуть ли не каждый там месяц, второй, третий что-то закрывают. Последние экономические показатели выходят все хуже и хуже. И мы знаем, что все, все в мире бегут в одну валюту. валюту резерва на сегодня это является доллар. И в американские казначейские облигации, длинные, короткие. Поэтому, я думаю, что и, и скажем, негативный сценарий, который был, и есть и дальше будет еще хуже недвижимости. Поэтому, если все суммировать, ну, это в любой стране касается, что еврозоны, что Америки, да, здесь валюта будет очень сильно снижаться, я думаю. У нас такое большое накопление последние несколько лет по юаню здесь происходит в диапазоне в диапазоне 6.30 на 7.10 условно, и мы с этого движения должны пробить верхний потолок и уйти достаточно высоко. Поэтому э, поторговать это возможно. Ну, сейчас идет коррекция по доллару. вот Если она закончится, можно будет э, выслеживать покупочки после локальной коррекции. Возможно, где-то в район 6.80 сильный mm -hmm. уровень поддержки. И здесь в э, последующих э, когда индекс доллара закончит свою коррекцию, тогда можно будет более конкретно скажем, давать какие-то рекомендации по китайскому юану. Поэтому отслеживаем, находим терминал, я еще не нашел, и будем его также обсуждать. Довольно интересная валюта для торговли. Виталий, спасибо тебе за твои идеи. Соответственно, за, ну, как всегда, ты охватил большое количество секторов. Ну что, следим тогда. Следующая встреча в понедельник, уже буквально перед заседанием Федрезерва. Напомню, что до него остается, ну короче, оно состоится в следующую среду. То есть будет еще одна встреча прямо перед э, самим заседанием. Обсудим, что там с долларом будет, какие тенденции, опять же, останутся более понятными в ближайшие дни. Ну а сегодня действительно мы работаем с слабостью индекса доллара, что локально оказывает поддержку на рисковым активом. Ждем завтрашний отчет по инфляции, как еще один возмутитель спокойствия и повышенный триггер волатильности. Еще раз тебе спасибо, хорошей торговой недели и увидимся в понедельник. Пока. Пока, пока удачи.